футбольного клуба «Луки Энергии» Сергей Иванович Сачук. Сергей Иванович, Ваш комментарий по матчу? Ну, очень качественный матч провели, если брать не по счету, а по самой структуре игры, очень много создан моментов, которых мы не преуспели в плане реализации. Ну и, конечно, опять наша проблема – это непонятный гол. Сочная яма залетает. Спасибо ребятам не сломались. Рессинги вверху поджали соперника, сравняли, забили хороший мяч. Ну и опять же проблемы у нас в обороне. Перекраиваем. Как можем, ищем сочетания, каких можно сыграть. Есть проблемы у нас в этой линии с кадрами. Но так в целом по второму тайму что, наверное, владели больше мечом, преимуществом создали три голевых момента, но реализация у нас, к сожалению, не помогла. И тренеры что вы занимаете последнее место. Ну, это радует, что вы так думаете. Да, я скажу, что мы есть игры, где нам совсем сложно, есть игры, где мы показываем зубы. И, наверное, это такой один из положительных моментов что радует что команда психологически устойчива да, после поражений вот, даем бой стараемся но к сожалению вот эти ляпы нам соперник нас наказывает а мы соперника не можем наказать за их ляпы да, за ошибки повторюсь опять же сто три момента которые мы должны развивать втором закончился первый круг второго этапа как вы оцените выступление своей команды и последняя прес-конференция, которая уступила в да, задачах? Что-то изменилось в этой задаче? не то что жестко, я просто высказал свое мнение. Ну, какие задачи? У нас задачи набивать шишки, да, и мы набираемся опытом ну, с соперниками, которые ну, объективно сильнее нас. Но опять же.. Если для себя не станет задача, зачем тогда вообще в футбол играть? То есть приехать и просто играть. Конечно, мы едем за победой. Ехали сюда за победой и ни о чем другом не думаю Опять же повторюсь, качеством игры доволен. Но результат отрицательный пока. Ветеран вашей команды, Артем вы понимаете, сейчас на травма. То есть он вот, может появиться еще в этом сезоне? Да, он начал уже. В общей группе. Хотел бы отметить Андрея Почикова, который 8 месяцев из-за тяжелой травмы пропустил. Вышел цель, немножечко до да, забрали мяч. Начали больше владеть чем и имел боль полузащитниками. Поэтому надеемся, что они еще нам помогут. Коллеги, вопрос есть? Все, спасибо, удачи вам в следующем вечера.